Бонжур лезами! Здравствуйте, друзья! Готовлю один из самых вкусных пирогов – французский сахарный пирог. Итак, в теплом молоке растворить дрожжи с небольшим количеством сахара. В такой опаре настаиваться не нужно. Далее в роботе или вручную готовим тесто. Муку перемешать с сахаром и щепоткой соли, сделать небольшую воронку. Ввести яйца и опару. Можно это делать сразу или поочередно понемногу вмешивая ингредиенты в муку. Когда все более-менее соединится, можно вводить сливочное масло комнатной температуры. А теперь вымесить тесто до однородного состояния. Оно должно получиться тягучее и эластичное, не липнуть к рукам. Поэтому вымешивать его не менее 10 минут. Перекладываем тесто в отдельную посуду и убираем подходить в теплое место примерно на полтора часа. Поднявшееся тесто немного обмять и выложить в приготовленную форму. Форму брать лучше объемную, этот пирог не должен быть очень толстый. Растягиваю тесто по форме и убираю на 30 минут еще на одну расстойку. Тесто подходит быстро и без проблем. Теперь сделаю в нем углубление прямо пальцем, в случае необходимости смазать его растительным маслом. В моем варианте пирога я сразу заливаю сливки, посыпаю сахаром и кладу маленькие кусочки сливочного масла. Результат тот же, а работы меньше. В разогретой до 180 градусов духовке пирог будет выпекаться 35 минут. Корректируйте время вашей духовки, исходя из ее технических возможностей. А вот и пирог. При достаточно несложном процессе приготовления и обычном наборе продуктов для такого рода выпечки результат просто потрясающий. Пирог буквально тает во рту и реально моментально исчезает со стола. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон аппетит и абьянтол.